Приходит женщина к сексопатологу и говорит, доктор, мы когда с мужем спим, у меня бог болит. Доктор, хорошо, давайте посмотрим. Посмотрел, говорит, все хорошо, все нормально. Мужа зовите. Заходит муж, доктор, так, снимай штаны. Тут снимает штаны, а у него хозяйство ниже колена. Доктор, о! А мужик доставлял, да дохнул а у жены бог болит всем приветики сегодня тоже собралась думаю пока погода красота тепло ни дождя ни ветра ух наш шашлычок рванул, отдохнул люблю я все-таки на природу прям выехал Ах, свежий воздух, красота. У нас прям шезлонг, палатки. Возможно, и с палатками рванем. Чтобы у вас тоже все было хорошо. Чтобы выходные прошли прекрасно, замечательно, с пользой. Чтобы все было хорошо и даже лучше. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.